Видископ. Василий Ломаченко готовится к следующему поединку, и многие уже ожидали, что там будет какое-то более громкое имя, серьезное. Но на сей раз он боксирует с тайцем, фамилия которого мало кому что-то скажет, мало о нем слышали. Но это первый номер рейтинга, боец у которого 50 боев за плечами все-таки. Один раз он только проигрывал, и то сильному достаточно боксеру Крису Джону, чемпиону мира. Ну, вот, так что бой, я думаю, для Васи не будет простой, с учетом того, что он проходит э, в Макао. Но, думаю, что бой хороший для того, чтобы как бы утвердиться э, Васи э, в статусе чемпиона мира, защитить свой пояс. Ну, а потом уже, в принципе, э, я думаю, можно рассчитывать и на какие-то более серьезные э, шаги, М -м, с учетом того, что уже Нанита Данейр Такое наиболее громкое имя, звездное в этом дивизионе дважды уже вызывает сам Василия на бой. Это о чем-то говорит, так что я думаю, что у Топрэнк, у компании топ Топрэнк и у Боба Арума есть планы на этот счет. И если все сложится, все будет хорошо, мы уже в следующем году можем увидеть такой мега мегафайт настоящий, после которого, в общем-то, имя Василия Ломаченко будет звучать намного громче. И о нем действительно узнают и заговорят в Америке. Несмотря на то, что и опыта побольше вроде как на профессиональном ринге у Периопини, но мы уже знаем, что такое опыт, когда боксирует Василий Ломощенко в ринге, вот, я не думаю, что для него это будет проблема, вот, но бой, думаю, все-таки может быть не, не простым, вот, а так, я думаю, что все специалисты будут давать, в общем-то, ставить на Василия Ломаченко в этом поединке. Виттископ ⁇ спортивные видео.